Тема иностранных боевиков она действительно очень сегодня актуальна, и она нас всех затрагивает, нас всех касается. Мы все так или иначе знаем, как страшно бывает, когда вообще встречаешь, вот для меня на, на Ближнем Востоке мне приходилось встречать индоктринированных вот наших соотечественников, да, молодежь, которая там осела, и которая восприняла в самом крайнем таком виде радикальные идеи. Ну, действительно, очень обидно, что вот этих людей, молодых, энергичных, харизматичных, мы упустили и отдали их в руки вот этих вот сумасшедших. Понимаете, вот как это происходит? И мы вроде бы ученые, понимаете, я вот академик, мне стыдно сказать, что я не знаю, у меня нет ответа на этот вопрос такого, окончательного. Можно сказать раз, два, три, пять, десять факторов, но по большому счету все равно загадка. Но почему вот этот человек там со своей семьей, там, с маленькими детьми взял и, и туда уехал? Понимаете, и общая э, обстановка, которая сейчас складывается в ряде стран, превращенных э, в такой... Э, в болото хаоса, болота, где каждый ловит вот рыбку в мутной воде, там, где развалили государство, где развалили режимы наши, не без помощи наших западных партнеров или западных друзей, в кавычках иногда. Да, хотя там партнеры есть. Мы все вот в нашем институте, мы все сторонники диалога. Я лично горячо поддерживаю то, что Ту платформу, с которой выступил Дамир Хазрат, не надо никого анафемизировать. Мы не должны этого делать ни мусульмане, ни, ни не, не мусульмане, а наоборот строить мосты. И вот я просто сейчас узнал от своих коллег из Ливии, скажем, вот, насколько вот этот вот дух такой враждебности, войны, Насколько он вообще отравляет умы людей. Вот такой маленький пример. В Ливии, в одном большом городе, женщина проходила мимо магазинчика, где у владельца лавки была обезьянка. И обезьянка эта прыгала, играла, и с этой женщины сорвала хиджаб с головы. Ну и утащила его там куда-то в лавку, этот хозяин ее не смог обуздать. И женщина ушла домой, а владелец лавки и э, семья этой женщины, они принадлежали к разным кланам. И вот семья этой женщины пришла с оружием, чего раньше не было, там просто нельзя было с оружием, в эту лавку убила владельца магазина, обезьянку и всю его семью. И началась война, которая до сих пор продолжается между этими кланами. Вот как было в доисламской Аравии, понимаете, вот это кровное месть, Джигилии, да? Вот это что такое? Это вроде бы напрямую не связано с радикализмом, чисто вот о котором мы здесь говорим, но это и есть радика, это и есть экстремизм человеческий. Вот, вот что это такое? Никогда такого не было. Страна, которая могла прекрасно жить. 6 миллионов человек, нефти там на всех, если разделить там на три поколения, можно ничего не делать, вполне жить хорошо. Вот что сегодня такое с нами происходит и с нашими друзьями, единоверцами мусульман на Ближнем Востоке. Вот я бы хотел, чтобы мы как-то подумали, может, вместе об этом и обменялись мнениями что бы мне хотелось сказать, все-таки мы говорим об опыте Казанского университета, и действительно бы очень хотелось вспомнить имена тех исламоведов Казанского университета, таких как Александр Казембек, которые всегда были и теоретиками, и практиками. И нужно понять, что, например, для земли Татарстана очень правильно было сказано про афганские события. Дело в том, что с землей Афганистана у нас были большие связи, когда вот мы говорим о Накшбанди и Мучадиди, они живут многом были ученики фаисхана аль-кабули а если мы вернемся в недавнюю историю ведь когда советские войска вошли в афганистан кто стал советским послом в афганистане фикрят ахмельшанович табеев первый секретарь татарского обкома партии а главным советником ректора казанского университета стал покойный к сожалению уже профессор детков коллега кстати моего отца по географическому факультету и на самом деле для нас, наверное, очень важно понять, что вот для Москвы как бы, так сказать, мусульманский мир становится ближе, но он был на неком расстоянии, а для Казани вот этот мусульманский мир был всегда близок. И всегда, когда у России возникала ситуация необходимости диалога с мусульманским миром, я повторяюсь, при любых властях, включая даже конец Брешневской эпохи, всегда использовались татарские кадры и русские кадры, которые связаны с Казанью. И на самом деле, когда Действительно, мы говорим о той же Сирии, это трагедия, потому что я учил арабский язык, у нас в Казанском университете было очень много сирийских аспирантов, и, так сказать, это как бы наша общая судьба, и когда идут бои за Халиб, я просто вспоминаю тех сирийцев, с которыми я тогда общался, которые... Так сказать, которые учились в нашем Казанском университете. И поэтому бы хотелось, как бы это, это, фир, это фирменная черта казанского исламоведения, что и мусульмане, и христиане, и теория, и практика. И мы действительно очень благодарны и лично Виталию Вячеславу и докладчикам, потому что такой обмен опыта для нас очень важен. Вопросы, пожалуйста. Пожалуйста, Константин Михайлович. Вот у меня вопрос к докладчику. Вот какого порядка. Значит, при общении с нашими западными коллегами в вот последнее самое время приходится слышать о якобы этнических чистках, осуществляемых шиитской милицией Хаждашаби, Персидской, Иранской КСИР и так далее. На, в районе Алеппо, в частности. Насколько эти сообщения подтверждаются нашими источниками? Спасибо. К сожалению, факты имеют такое место быть. Приходят такие сообщения и от ассирийцев, которые жалуются на то, что курды начали применять сейчас то же самое, что когда-то в отношении курдов применяли арабы. У людей помутнение идет. Надо останавливаться от этого, потому что мы все едины. Курды, в свою очередь, жалуются на представителей партии БАС, что они проповедуют арабский национализм. Поэтому обвинять друг друга... В том, что сейчас происходит в Сирии и Ираке, это последнее дело. Важную роль, конечно, здесь играет наш Центр по примирению. Хочу сказать, мы в тесном контакте находимся постоянно с Министерством обороны, и наши офицеры работают с представителями всех конфессий, всех народностей Сирии. Во многом благодаря нашим сотрудникам, офицерам Центра примирения, была закончена сейчас и операция Валепа. А слово предоставляется Василию Александровичу Кузнецову и его доклад Василия. Не доклад... Нет, а нет, я хотел прокомментировать. пока реплики. Да. да уважаемые коллеги, спасибо. Я хотел прокомментировать немножко доклад Николая Дмитриевича, потому что мне кажется, я занимаюсь арабскими исследованиями, и мне кажется, что когда мы говорим вот об эмиграции, о присоединении молодых людей к джихадистским Движение на Ближнем Востоке, может быть, здесь опыт из арабских стран тоже будет интересен, тем более, что мы знаем, что в ИГИЛе из арабских контингентов самый большой это тунисский контингент. И вот есть исследование, недавно проведенное исследование по религиозным воззрениям и по ценностным ориентациям молодежи из бедных кварталов я не буду там все цифры зачитывать, но мне кажется, некоторые вещи очень важны. Важно то, что при общем росте, конечно, уровня религиозности, который повсеместно отмечается, и при формально больше, более высокой религиозности среди девушек, чем среди юношей, что обычно объясняется больше подконтрольностью и девушек, да, меньше свободы а, поведения. Вот а, очень интересен момент отношения к традиционному исламу, что да, а, многие а, там среди а, молодежи а, тунисской, в основном, они а, без а, священного чувства относятся к суфизму и к завы. Они говорят о том, что это просто некая национальная традиция, считают многие, что это предрассудки старшего поколения, но в то же время практически в большинстве своем они говорят о необходимости сохранения этой традиции и о необходимости и о позитивной роли вот этой суфийской традиции в местной культуре. Потом интересно отметить то, что... Uh, uh Говоря о религиозных, о религиозных взглядах, в из них, большинство из них настаивает на способности самостоятельного толкования священных текстов и, на, и говорит о том, что у них нет необходимости обращаться к авторитетам, к имамам, к муфте мечети и так далее. При этом, что характерно и мне кажется очень важно, это то, что уровень религиозности прямо пропорциональный уровню образования. Это неожиданный результат, что чем менее образованные молодые люди, тем менее они религиозны. По крайней мере, вот по этим исследованиям. Но при этом, при всей религиозности, по... Острым таким социальным вопросом, острым вопросом общественной жизни, там вопрос о продаже, о торговле алкоголем, о ношении хиджаба, о ношении никаба, о полигамии, вот это самая религиозная молодежь, которая часто вполне позитивно относится к салафизму, к она оказывается очень разделенной. Да, большинство из них против торговли алкоголем, но большинство из них подавляющее, больше 90% категорически против ношения никабов, аргументирует это вопросами проблем безопасности. По хиджабам тоже мнение разделяется, да, большинство поддерживает отношение хиджабов, но мнение разделяется о том, является ли это личной обязанностью женщины или это должно быть социально регулируемой нормой. Большинство из них против полигамии категорически против, причем как э, девушки, так и юноши. Вот мне кажется, что это такие интересные моменты, которые позволяют лучше понять э, эти общества. И, может быть, когда мы говорим, я очень коротко, да, когда мы говорим о, о причинах... О, отъезда вот этих молодых людей и присоединения к джихадистским группам, имеет смысл учитывать и эти религиозные взгляды, но, имеет, но я абсолютно согласен с тем, что Николай Дмитриевич говорил по поводу социально-экономических причин, что отчуждение молодых молодежи от государства, которое происходит вот в бедных районах, Бедных кварталов там арабских стран, не только арабских стран. И разрушение э, тех социальных институтов, которые обеспечивали э, атмосферу доверия в обществе, атмосферу взаимодействия в обществе, то они, мне кажется, становятся основными факторами, э, которые и подвигают людей вот, к отъезду, в, э, к присоединению к джихадистским э, организациям. Спасибо.